Все время такое чувство, будто занос, будто что-то давит изнутри, вот в прямом смысле. У меня что-то свербит в голове, конца этому нет. Я не знаю, когда это вообще закончится. Я не знаю, будет этому конец или нет. Да. У, У тебя из головы uh, торчит губ. Гвоздь. Причем здесь гвоздь? Ты уверена? Потому что он... Не пытайся все так легко объяснить. Да я не пытаюсь. Я всего лишь обращаю твое внимание на то, что может быть дело в возле. Вот ты так. Ты мне пытаешься что-то объяснить, вместо того, чтобы просто выслушать. Да послушай, может, надо просто вытащить этот гвоздь? Может быть, ты все-таки меня выслушаешь? Okay, ладно, хорошо, все, я слушаю. Просто... Иногда такое... Болезненное ощущение. Я не знаю, знаю что это такое. Понять не могу. Я плохо сплю. У меня у все святые дырявые. Это звучит ужасно. Да. Так и есть. Спасибо. Ну вот! Ты Just опять?